Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Оля и сегодня мы вместе с вами будем делать желейную кока-колу с шариками Орбис. Для создания данной кока-колы нам потребуются шарики Орбис, вода и желатин. Достаточно легкий рецепт и его легко сделать, поэтому обязательно попробуйте, а также посмотрите это видео дальше, как я ее делала.